Приветствую вас на своем канале. Сегодня покажу, как принять участие в тестнете от Pegasus. Что здесь надо делать, как принять участие, и что ожидать от тестнета. Здесь действия довольно простые. Принять участие сможет каждый. Главное иметь твиттер хотя бы с одним твитом и 15 подписчиками, старше одного месяца. Приступим. Та главная активность здесь называется «Великая гонка». Здесь нам каждый день будут выкладывать различные четыре задачи, которые нам необходимо выполнять. Задачи разные – делать ретвит, подписаться, сделать вид со своими результатами на платформе и многое другое. Здесь нам показан отчет времени, когда задания будут обновляться. Главным смыслом – это постараться собрать 120 сил Пегас токен. За которые мы потом сможем купить NFT Pegasus, а затем поставить его в стейк добывать токены или продать. Минимальная цена Пигаса NFT начинается от 0.5 эфира. Цена довольно вкусная, но придется потратить время, чтобы накопить. Итак, давайте посмотрим на выполнение самих задач. Первым делом нам необходимо подключить кошелек. Подключили. Теперь нас просят переключить сеть, нажимаем Switch Network и подтверждаем. Теперь задачи. В этом примере нас просто просят в твиттере добавить к своему имени, подпись Pegas и смайлик. копируем то что нас просят добавить, переходим в твиттер, нажимаем изменить профиль и вставляем то что скопировали, все. Теперь просто копируем ссылку на профиль в твиттере и переходим обратно в список задач, нажимаем выполнить под нашей задачей. Нас просят вставить ссылку на наш профиль в Твиттере. Вставляем и отправляем. Все, задача на рассмотрении. Также выполняем остальные задачи. Теперь перейдем непосредственно к самой платформе, которую нам надо протестировать. Платформа работает на тестовой сети Optimism Covan. Переходим на сайт, который будет в описании под видео. Подключаем свой Twitter аккаунт. Нажимаем Climb Tokens. Затем крутим вниз и добавляем тестовую сеть Optimism Covan. Утверждаем. Все, покину в кошельке. Переходим на саму платформу. Ссылка также в описании. Здесь нам необходимо открыть какую-то позицию. На примере будем открывать лонг позицию. паре AVI USDC. Вписываем один эфир и нажимаем Approve. подтверждаем. Затем нажимаем лонг. Все, как видим позиции открыты. Теперь нам надо закрыть часть позиций. Нажимаем на крестик и пишем на примере 0.1 эфира. И закрываем. Подтверждаем. Следующий шаг это добавление ликвидности. Переходим в пул. Нажимаем депозит. Прописываем 0.1 эфира. Если сразу баланс не отображается, то подождите минуту. Затем нажимаем добавить и подтверждаем все. Время от времени появляются такие задачи, как поиск багов, скриншоты, трейдинга. Так что если были какие-то ошибки или сами нашли какой-то баг, то сохраните скриншот на всякий случай для пополнения задания. Также со временем и проводите некоторые сделки, чтобы были транзакции у вас видны. Не забывайте каждый день заходить выполнять пару заданий на платформе. На этом все. Не забудьте подписаться на канал, а также на телеграм-канал. Да, я стараюсь выкладывать подобные инструкции и много другое. Всем пока!